Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать вот такую интересную сеточку, состоящую из вертикальных рядов парных и одиночных столбиков. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 6 плюс 2 петли. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петельку пальцем и набираем 4 воздушных петли подъема. Делаем 2 накида, пропускаем ту, которую держим, и за ней еще две петли. И в четвертую вяжем столбик с двумя накидами. 4 воздушных. В ту же петлю основания вяжем второй столбик с двумя накидами. Получился вот такой треугольник. Делаем 2 накида. И вяжем столбик с двумя накидами в следующую петлю цепочки. Таким образом, с одной стороны треугольника у нас один столбик, а с другой два. Два накида. В цепочке пропускаем 4 петли. И в пятую вяжем столбик с двумя накидами. Четыре воздушных. Столбик с двумя накидами в ту же петлю основания. И второй столбик с двумя накидами в следующую петельку. Такие треугольнички вяжем до конца ряда. Когда связан последний треугольник ряда, делаем 2 накида, отступаем 2 петли и в третью крайнюю петельку цепочки вяжем столбик с двумя накидами. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Набираем 4 воздушных петли подъема. И еще 2 в узор, всего 6 штук. Над каждым из двух столбиков вяжем по одному столбику с двумя накидами. Первый над первым. И второй над вторым. Дальше в первом ряду у нас идет одиночный столбик. Над ним тоже вяжем один столбик с двумя накидами. В каждом ряду после одиночных столбиков всегда набираем 4 воздушных петли. Дальше вяжем 2 столбика над двумя. После пары 1 столбик. А после одиночного столбика всегда 4 воздушных. И так до конца ряда. 2, 1, 4 воздушных. В конце ряда, когда связан последний одиночный столбик, набираем 2 воздушных. Делаем 2 накида. И вяжем столбик с двумя накидами в верхнюю воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Разворачиваем вязание. Третий ряд дублирует первый ряд. 4 воздушных петли. Вот наш перевернутый треугольник. Над одиночным столбиком вяжем один столбик с двумя накидами. После одиночного всегда 4 воздушных. Над двумя столбиками два столбика. То есть 2 всегда над двумя, а один над одним. После пары вяжем одиночный столбик. А после одиночного 4 воздушных. Схема очень простая. Все время повторяются три элемента. Пара столбиков, одиночный столбик и 4 воздушных петли. Рапорт нашего сегодняшнего узора по вертикали 2 ряда, 2 и 3. В конце третьего ряда после пары столбиков делаем 2 накида. Вот здесь мы набирали 6 воздушных. Отсчитываем четвертую петлю подъема и в нее вяжем столбик с двумя накидами.